Однако пружины бывают разные. Одну легко растянуть, другая едва поддается деформации. Поэтому чтобы зависимость между силой упругости и удлинением пружины представить в виде закона, необходимо учитывать свойства каждой индивидуальной пружины. Это свойство характеризуется коэффициентом k, называемым жесткостью. Жесткость пружины, как и любого деформированного тела, зависит от ее формы, размеров и материала, из которого она изготовлена.